Добрый день, то обсад, вишня или черешня. Что выбрать? В нашем саду есть место, которое мы называем вишневый сад. Ее больше 30 лет, и надо сказать, что вишня просто навалом. Целые ведры мы собираем. И тем не менее, прежде чем получить такое урожай, мы обрабатываем все косточки весной и семечковой карбамидом, купоросом и прилипатым липасамом. Это крайне необходимо для того, чтобы ваши растения не болели, и не подвергались на Вишни действительно очень много, и поросли, которые появляются у нас, мы постепенно начали превращать и из них черешню. Черешня на самом, черешни как и вишни много не бывает, и это прекрасный возможность получить очень хорошее вино, много самых различных изыск мы получаем вишни, в частности, на торте, и это все умиляет и красит нашу жизнь. Рай жизнь на даче. Но ну, вот теперь, как мы прививаем те на выбираем от хороших сортов черешни, перевиваем на вишню, простой полировкой, улучшенной капулировкой, как вы сейчас видите, а окулировкой, то есть о око означает окулировку, прививаем вишню мы в расщеп, прививаем и можно прививать это также и с помощью бокового прививки или, или, или под углом, вот как сейчас вы видите, но особенно рекомендую вам прививать вот галатский способ, у меня есть видео, вы видите в правом верхнем углу, ссылочка на него. Черешня замечательный продукт, очень вкусный и их много не бывает. Сохранить его не только надо сетками накрывать, но мы еще придумали способ, который позволяет отпугнуть самых недоброжелательных вещей. И, конечно же, при цветении мы обрабатываем их гибберлином. Вот сетку, которую не всегда удобно делать. Посмотрите, пожалуйста, наше видео, когда очень просто можно напрочь избавиться от назойливых неприятных птиц. Тем не менее, черешня бывает такая крупная, что достигать 18 19 грамм. Советую вам выращивать черешню, прививать ее на прекрасно растущую в Подмосковье вишню и получать прекрасный урожай. Если вы хотите лучше черешни, пишите нам сообщение, давайте ваши рекомендации, вступайте на разговоры и споры, подписывайтесь на канал Топ Сад, Мы рады новым и старым друзьям и, конечно, чтобы в каждом удаче, каждой даче у нас была черешня в придачу. Удачи, всего доброго. Спасибо за просмотр.